Всем привет! Хочу поговорить немножко по поводу авторитетов и науки. В последнее время стало поступать очень много вопросов на эту тему, и в том числе к нам в группу стали приходить э, такие околонаучные товарищи, то есть это не люди, которые совсем считают, там, что существуют биополя, но люди, которые придерживаются какого-то альтернативного понимания научного метода. Вот в частности мне поступил следующий ответ в обсуждениях. Вы более чем уверены, что знания могут поступать только от великих авторитетов. То есть оценивайте в первую очередь не информацию, а источник. Это определяет вас как начитанного, а не умного. Кстати, такое преклонение перед авторитетами предпосылка к тому, что человек рано или поздно станет религиозным верующим. Вот такое вот утверждение. Проблема этого утверждения состоит в том, что человек пишет, что вот, мол, я оцениваю в первую очередь не информацию, а источник, и он считает, что это проблема. Меня это немножко удивило, потому что оценивать не информацию источник – это вовсе не значит ориентироваться на какие-то авторитеты. А в случае с наукой ориентация идет именно на метод получения информации и затем на следующий после этого цикл независимой перепроверки. Вот этот вот цикл независимой перепроверки – это не просто какой-то авторитет, это принципиальная методика науки, которая действует сегодня. А сегодня у нас уже не мир одного ученого. Ученая-одиночка – это было в прошлом. И то… В прошлом ученый-одиночка мог придумать какой-то метод, и этот метод становился научным только после того, как его перепроверяют. Другое дело, что сегодня у нас есть целая система публикаций, научные журналы, когда человек не может просто заявить миру, что «вы знаете, я там открыл излечение всего», или «вы знаете, я открыл новое понимание нейрофизиологии». Нет, он должен пройти через процесс перепроверки. В околонаучных кругах считается, что никакой перепроверки не нужно, журналы это все от лукавого, нужно работать методом самостоятельной оценки информации. Но с моей точки зрения это значит мнить себя просто непогрешимым авторитетом. Я вот честно говоря не настолько доверяю себе, чтобы считать, что вот если я сам разобрался с информацией, значит она верна, что давайте-ка смотреть не на источники, а на информацию. Но я понимаю, что я не могу, не могу быть специалистом во всех областях жизни. И это значит, что я каким-то образом должен перекладывать э, свое доверие, не веру, а доверие, э, в сторону специалистов. Если я перекладываю свое доверие науке, то я это тоже делаю не слепо, а понимая, как наука работает. Вот поскольку я знаю, что, например, квантовая физика, это не просто идея какого-то там одного Эйнштейна, а это затем многократно перепроверенная большим количеством ученых теория, я уже могу сказать, что я доверяю этой теории. Опять-таки не слепо верю, а доверяю. То же самое касается любой другой информации. Вот приходит кто-то с сайта scorcher.ru и говорит, вот вы знаете, вот статья на Скорчере. Я задаю вопрос, ребят, отлично, длинная статья, почитал, интересно, очень сложно. Я не могу ничего сказать по этому поводу. Чтобы мне доверять этой информации, мне требуется понимать, была ли эта информация перепроверена какими-то другими специалистами. В ответ мне говорят о том, что я не понимаю, как работает наука. Ну, извините, ребят, это не я не понимаю, как работает наука. Это вы не понимаете, как работает наука. И когда я слышу в ответ обвинения по поводу того, что те, кто требует источников, они считают, что знания могут поступать только от великих авторитетов, в лучшем случае это недопонимание того, что мы имеем в виду, в худшем случае это вот реально непонимание того, что такое наука. Все люди, которые утверждают, что для того, чтобы понять, верна информация или нет, нужно разобраться в ней самостоятельно, и если она понятна и логична, то принять ее глубоко ошибаются. Потому что, кроме всего того, что я уже сказал, факт того, что информация понятна и логична, вовсе не означает, что она при этом верна. Если вы читаете какого-нибудь экстрасенса, какого-нибудь псевдоученого, его информация в пределах его построения может быть очень логично и очень понятно. Это ничего не значит само по себе. Внутренняя логика есть и в каждом художественном произведении. Поэтому я не готов, и я думаю, что многие скептики, которые состоят в обществе скептиков, они не готовы принимать какие-то статьи, будь это сайт Scorcher.ru или там еще какой-нибудь сайт, до тех пор, пока не будет понимания того, что это, эти данные подтверждены. Ну а если у вас, конечно же, образование, например, вот на сайте Scorcher.ru очень много нейрофизиологии, если у вас уже соответствующее образование, вы, конечно, можете уже отталкиваясь от образования, делать какие-то выводы. А для человека, который не является специалистом, делать такие выводы крайне сложно, и я считаю, наоборот, очень корректным требовать научных источников, публикаций в журналах и каких-то подтверждений. Спасибо.